Сам проект Шесть аргументов против смертной казни. Он предполагал, что будет отдельно по каждому аргументу где-то 5 6 шестиминутные ролики сняты. После того, как будут сделаны все эти шесть аргументов, они объединятся в один общий фильм: Шесть аргументов против смертной казни. Вот сейчас я закончил пятый ролик. И остался шестой аргумент. Это будет как бы Бесполезность, вообще смертной казни, Что она имеет ну, в виду и зачем она, бессмыслие всего этого. И после этого, когда будет уже создан шестой ролик, будет тогда уже общий один фильм, шесть аргументов, будет плавно переходить от одного аргумента к другому. Сложности в чем, что во-первых, сама тема эта в Беларуси она закрытая, она... Как бы за семью печатями, никто об этом не распространяется, очень сложно находить информацию по этому вопросу. Такая проблема, что в принципе очень сложно достать такую статику, статистику, сколько человек было казнено, это тоже засекречено, Времени никогда не указывается, место захоронения не указывается, у нас в Беларуси даже многие люди не знают, что у нас сейчас существует смертная казнь. Много молодежи думаешь, как что и в Европе и везде ее отменили. Вообще, цель всего этого не то, чтобы на людей оказать какое-либо влияние. Ну, я считаю, это неправильно, когда вообще документалистика пытается на людей оказать влияние. Моя цель просто донести людям информацию. А уже получив эту информацию, каждый человек, в общем, вправе решать за он или против. Если правильно эту информацию. Просто я считаю, что если бы это не было так засекречено, не было это так все скрыто, я думаю, у людей мнение не очень сильно поменялось. Вот мать жука, которого казнили. Она даже сама говорит, я не помню, как я голосовала за смертную казнь или против. она внизу каким-то маленьким текстом, я, говорит, машинально поставила, но ну, я никогда не думал, что это так жестоко, это так бесчеловечно. Она вообще сказала, если с этим никто не столкнулся, он этого не поймет. Поэтому, люди, ну, мы просто, моя цель людям, чтобы они знали, что это такое. Как это происходит. А дальше, ну, кажется, человек, он сам, по идее, решать, сам не